Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Итак... Как же быстро запустить процесс снижения тревожности в первую очередь давайте определимся что такое тревожность тревожность это количество событий в вашей жизни которые вы воспринимаете как опасные которые вызывают страх и я вам говорю о ежедневных возникающих событиях то что вы за сегодня например испытывали то есть в обед испытали страх еще в какой-то вечером страх утром страх и даже можете не понимать на что возникает этот страх но каждый раз есть события на которое он возникает почему да потому что страх это ваша эмоциональная реакция на события которые вы воспринимаете как опасные для того чтобы вам запустить как можно быстрее процесс снижения тревожности и начать уже двигаться в правильном направлении вам нужно ориентироваться на один день вот этот ваш сегодняшний день на то какие в нем были ситуации которые вызвали страх и эти все ситуации в течение дня вам надо фиксировать по определенным образом по АБЦ-схеме и разбирать. Чтобы вы их зафиксировали, вам нужно использовать, соответственно, технологию АБЦ-схемы когнитивно-поведенческой психотерапии. Более подробно я вам расскажу об этом в своем видеокурсе, доступ к которому я вам скажу, где он есть в конце этого видео. Поэтому досмотрите. Итак. Для того, чтобы запустить процесс снижения тревожности, в первую очередь нужно определить все события, которые в течение дня у вас возникают и вызывают страх. Почему именно в течение дня? Потому что большинство ваших событий ежедневны, То есть у вас нет глобальной тревоги. У вас есть ежедневные, одни и те же ситуации, на которых вы реагируете страхом. Например, давайте приведу. Человек просыпается и думает, так, Подумал, подумал, как пройдет день, а вдруг мне сегодня будет тревожно и уже возникает страх. Вспомню, что два года назад случились панические атаки, а вдруг опять случаться? Подумал поехать за продуктами, а вдруг я заражусь коронавирусом подумал как справлюсь сегодня с домашними делами а вдруг не смогу справиться подумал как пройдет сдача проекта на работе а вдруг меня наругают вдруг будут какие-то сложности почувствовал что где-то у меня опять тянет спину а вдруг это что-то серьезное с позвоночником подумал пойти поесть а вдруг опять не будет аппетита Итак. В целый день у вас возникают стандартные для вас типовые возникающие страхи. Все эти страхи нужно зафиксировать и потом проработать. Прорабатывать их нужно в двух направлениях. Дело в том, что страх у вас возникает только в данный момент, здесь и сейчас. Но реагируете вы страхом на свои планы на будущее, либо на то, что уже произошло в вашей жизни. Всего это 5 категорий событий. Подумал, это запланировал, это план на будущее это 70%, либо что-то увидел, услышал, почувствовал или вспомнил. И вот в любой момент времени вы реагируете на эти события. Чтобы не возникал страх на эти ситуации, вам нужно на все планы, которые есть который вы планируете, расписать варианты развития событий, то есть какие могут быть варианты в будущем от самого плохого до самого хорошего. Все варианты. Условно говоря, подумал пойти и лечь спать, а вдруг не смогу заснуть. И здесь вам нужно расписать варианты от самого плохого до самого хорошего, как вы сегодня будете спать этой ночью. Когда вы расписываете вариант, вы перестаете верить в самый плохой и хороший исход, снижается тревожность за будущее. Это вот такая технология работы с планами. И таким образом, из вашего дня, вы прорабатывав все эти планы, уберете к ним тревожность. Соответственно, общий уровень тревожности снизится и запустится процесс снижения. Дальше. Любые произошедшие события, которые когда-то были, они вызывают страх, потому что вы считаете, либо что это повторится снова, либо что это что-то серьезное, либо что это ненормально. В общем, вы пытаетесь объяснить это какой-то одной пугающей причиной для того чтобы этого не делать вам нужно понимать совокупные причины которые в сумме привели тогда к этому событию например вспомнил как случилась паническая атака там два года назад Какие причины тогда повлияли? Был сильный стресс накануне, плохо спал накануне, испугался своего состояния, не понимал, что происходит, боялся состояния за последствия, усиливал страхом свои симптомы, был сосредоточен на этих состояниях, была повышенная тревожность, был, был еще в памяти хороший рядом сильный этот стресс и так далее. То есть все, те, все причины, которые тогда совпали и привели к панической атаке, как только вы эти причины понимаете, вы автоматически как бы ту ситуацию в прошлом уже не можете спроектировать в настоящее и начинаете вспоминая о прошлом спокойнее к нему относиться, меньше беспокоя, что оно повторится в настоящем. И вот таким образом, когда вы прорабатываете произошедшие события по совокупным причинам, планы по вариантам, вы из каждого своего вот в течение дня каждую эту ситуацию зафиксированную, проработанную вы ее убираете, вы меняете к ней восприятие, и она перестает быть такой тревожной. И за счет этого вы день ото дня, с каждым днем, у вас все меньше и меньше, меньше и меньше тревожных событий возникает. Потому что они у вас повторяющиеся. То есть это не бесконечное количество. Это можно ориентироваться, что примерно где-то сотни у вас есть событий, которые повторяются в ежедневном, еженедельном, ежемесячном режиме. И провоцирует у вас повышенную тревожность соответственно чтобы запустить процесс снижения тревожности вам нужно в этом же ежедневном режиме фиксировать возникающие тревожные события прорабатывать их менять к ним восприятие и с каждым разом таким образом у вас будет оставаться все меньше и меньше тревожных событий то есть из 100 вы проработали одно, осталось 99, еще одно – 98 и так далее. И за счет этого каждая проработанная ситуация позволяет снижать вашу тревожность дальше, дальше, дальше и дальше. И таким образом вы и запускаете процесс снижения тревожности, ориентируясь на то, какие тревожные ситуации возникают в течение дня, фиксируя их и прорабатывая, меняя к ним восприятие. Вот и все. И вот это не сложная технология, но сложно ее непосредственно внедрить в свою собственную жизнь. Именно этим я занимаюсь на курсе психотерапии с клиентами, беря их за руку и ведя каждый день, прорабатывая их ситуации, что и дает тот самый эффект. Но, чтобы вы более подробно познакомились с этой технологией, как я и говорил, я вам дам видеокурс. Пять шагов. Этот видеокурс вы найдете в прикрепленном комментарии к этому видео. Переходите по ссылке, смотрите его внимательно, можете смотреть несколько раз. Там четко рассказывается, что нужно делать, как нужно делать и как это помогает. Но смысл заключается в том, что сейчас я слишком много вам дал новой информации. И вам сейчас очень сложно, потому что многие говорят, ой, невроз, ВСД, это все так сложно. Не, друзья. Это все очень просто, если вы перестанете смотреть на все подряд, а сосредоточитесь на ключевых, важных вещах. Давайте еще раз их подытожим. Первое. Один день. Сегодняшний день и все тревожные реакции, которые в этот день возникают. Именно этот один день является показателем. Идеальный показатель низкой тревожности в течение дня никаких тревог, никаких симптомов. Вот к чему мы все стремимся и стремимся я стремлюсь в работе со своими клиентами чтобы в течение дня никаких тревог и не симптомов не возникало для этого надо фиксировать все эти возникающие тревоги прорабатывать менять не восприятие делать так чтобы изо дня в день тревожных событий оставалось все меньше и меньше пока их не будет вовсе когда их нет не за что тревожиться, нету симптомов, вы отлично себя чувствуете и занимаетесь своими делами, радуетесь жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом во всем думаете. Понравилось вам видео, не понравилось. Я все комментарии читаю. Пишите свои вопросы, если они остались. И переходим в комментарии прикрепленные, смотрим видеокурс, внедряем в голову правильные технологии. Спасибо всем, пока.